Добрый день, всем добрый вечер. Сегодня я вам расскажу о такой интересной, неоднозначной вещи, как фотографии социальной сети. Думаю, все с ними сталкивались, поэтому не будем много говорить о том, что это. И я расскажу о том, как два этих явления изменили наш мир, изменили нас, изменили отношения в мире. Вот. Первое, что, в принципе, изменили социальные сети, и... вот. это расстояние между людьми. Теперь вы... Ваш знакомый или друг делает фотографии где-нибудь в Рио-де-Жанейро, и вы через пару секунд видите все это в Харькове. Вот. другая ситуация, которую изменили социальные сети. Это вы можете с точностью примерно до метров узнать, где были ваши друзья, посмотреть эти места, сказать: "О, вау, классно, и туда тоже хочу". Вот. Благодаря социальным сетям мир стал удобнее и проще. Вот. Сейчас мы уже не записываем ничего, что мы хотим рассказать. Мы чаще всего делаем какой-то скриншот, делаем снимок вот. и говорим, вот посмотри. Вот. Второй вариант, когда мы перестали пользоваться как таковыми какими-то старыми вещами. Например, можно уже не покупать журналы мод, можно уже не ходить на коллекции модные показы дизайнеров. Достаточно зайти на блог модного дома или дизайнера и посмотреть, что сейчас модно в этом сезоне. Вот. В зависимости от того, что вы предпочитаете, пожалуйста, можно современные, можно экзотические вещи какие-то. Теперь, благодаря фотографии, можно узнать какие-то необычные вещи, которые вы раньше могли, в принципе, этого ни разу не видеть. Вот, в частности, это снимок, который солнечный протуберанец с инстаграма NASA, вот, который я бы до этого, на самом деле, никогда бы не видел, даже, даже очень интересуюсь такими вещами. Вот, теперь... Если вашим друзьям понравилось обслуживание или понравилась сервировка, они не рассказывают вам это, Вы, они просто вам присылают ссылочку и говорят, посмотри, какой краси... какая классная вещь, какие классные вкусные штуки я сегодня ел. Или ели. <связать> <связать> <связать> да, это жестоко. Постить такие вещи пока вечером, но, к сожалению. Вот. Также благодаря социальным сетям можно увидеть какие-то забавные, интересные штуки, причем это могут быть даже такие вполне несочетаемые вещи, как котики, наука и химия. Вот. Также у социальных сетей, социальные сети изменили отношения между людьми. Вот. если раньше для того, чтобы привлечь внимание противоположной половины, нужно было много каких-то усилий прилагать, то теперь человек может увидеть и захотеть с вами встретиться поближе только благодаря вашим фотографиям в соцсетях. Вот. также это может привести к противоположным последствиям. В частности, есть цифры, что в 2011 году, треть всех разводов, которые произошли в Великобритании, указывали одну из причин, активность противоположной половины в сети Facebook. Вот, цифры тоже за 2011 год для США говорят о том, что одна из пяти причин разводов тоже назывались опять-таки действия супругов в социальной сети. Вот. Так, к сожалению, у социальных сетей есть такой момент, что они также могут стать причиной социальной изоляции. Если раньше для того, чтобы вы пообщаться с человеком, узнать, как у него дела, что нового, брали чай, брали конфеты, шли в гости, общались, распрашивали, то сейчас вы можете зайти посмотреть, увидеть его фотографии и понять, у человека все хорошо, все в порядке, можно не ходить. Вот. С другой стороны, у социальных сетей есть очень большой момент. Если друзья или близкие вам люди, которые далеко уехали, вот, не могут рассказать о своих событиях или что-то, вы можете зайти в, соци... Оп, зайти в их инстаграм. К сожалению, тут маленькая техническая. Но, к сожалению, гу... да. Да, маленький, вот, зайти в Инстаграм и увидеть какую-то вещь, например, ну, в двух словах расскажу, это было свадебное платье, невеста и красивый берег, вот, и вы сразу понимаете, что у людей произошло, можно даже ничего не рассказывать. Так. Сейчас Инстаграм также позволяет заглянуть практически в любой уголок мира, в частности, увидеть, как сегодня выглядел африканский рабочий, который нес какие-то вещи на продажу на рынок, вот. Или как выглядела, к сожалению, опять-таки интернет, прошу прощения, э, вот он, недостатки нашего века. Как выглядели фото волны на Гавайях, это были именно они, прошу мне поверить на слово. Вот. Также никого не, увиди, не удивись сейчас иллюстра... какими-нибудь экзотическими фотографиями, которые раньше могли увидеть только натуралисты или увлеченные живой природой. Пожалуйста, вы хотите увидеть, как выглядят хамелеоны по-настоящему, вот эти красавцы. Вот. Также, благодаря социальным сетям и фотографий многие люди творческие, многие люди, которые любят творить, что-то создавать, могут рассказывать о себе не только на выставках, не только на каких-то специализированных вернисажах. Теперь достаточно зайти в Инстаграм, примеру, художника. Это Инстаграм одной из харьковских художниц. И вы увидите, как протекает по-настоящему работа, из чего состоит этот сложный, интересный мир. Вот. И, в принципе, если вы хотите что-то сказать, человеку выразить все восхищение выразить как вам понравилась работа вот вы можете опять-таки не ждать экспозиции вы можете увидеть все это и написать тут же комментарий человеку вау классный или, ну, я хочу прийти на вашу выставку а, также социальные сети изменили не только отношения между людьми но и также те профессии изменились и подход к многим вещам а, сейчас чтобы продавать или предлагать какие-то вещи многие скажем так, компаниям, многие производители могут даже ничего не создавать, не писать каких-то рекламных длинных текстов. Они вставят соответствующую фотографию, вот, и, и зритель понимает, «О, классная вещь, мне бы такую». Вот. Также сейчас очень часто такая вещь, что появились новые профессии, которых не было до этого. В частности, такая профессия, как SMM-менеджер, я, к сожалению, не буду коверкать английский язык, скажу, что это расшифровка, менеджер социальных сетей. По сути, в основном связано как раз с тем, что человек большую часть времени проводит работая с фотографией социальными сетями. Блогер – тоже модная, достаточно популярная нынче ныне вещь. Тоже, в общем-то, тесно связана с фотографией социальными сетями. К сожалению может быть и противоположная ситуация когда работодатель увидев фотографию которую вы поставили в социальной сети или какой-то неосторожный комментарий может вас уволить В частности пример вот этом это в апрель январь 2013 года россия компания аэрофлот уволила в свою бортпроводницу за фотографию размещенную в соцсети и подпись которая там к ней находилась вот причем что интересно интернет помнит все сама фотография была размещена в 2011 году, а увольнение произошло в 2013. Вот. Другая ситуация. Американская учительница математики штата Колорадо вот, э, дол на долгое время была отстранена от занятий и находилась в административном отпуске из-за того, что родители начали возмущаться фотографиями, которые она постит в Инстаграме. Ну, вот. Или еще более такими развеселыми, вот, которые могли увидеть дети и, соответственно, зайти. Как такой человек, сказали не может учить наших детей? Но на самом деле социальных сетями не все так плохо, наоборот, они могут вам принести работу. В частности, американский дизайнер Брэн Глинсон получил работу благодаря тому, что разместил свою портфолио очень оригинальным образом. Он вручную сварил бутылки пива, вручную оформил упаковку, вручную все украсил это все. И через некоторое время на него обратили внимание, и он получил... Должность технического креативного директора в маркетинг сети «Течтон». Также изменила фотография и отношение вообще к фотографии как искусству. Если раньше люди фотографировались для того, чтобы я хочу фото, чтобы поставить рамочку, я хочу фото отослать бабушке. Но сейчас Яндекс и Google вот, не дадут соврать, что большая часть людей все-таки хочет фотографии для аватарки или для нового соци... ну, профиля в соцсети. Вот. Также изменились подходы брендов, сейчас они стараются быть ближе к людям так, чтобы не просто это была какая-то реклама красивых картинок, а просто размещая в своих социальных профилях фотографии известных спортсменов с их продукцией. В ну, данном случае это Nike, это достаточно известный, к сожалению, не в нашей стране, но Starbucks. Раньше как бы, компании не уделяли так много внимания, чтобы и не было это так просто. Также э, фотографии социальной сети э, изменили отношение публичных людей к, своим, э, к нам. Для того, что, для, для, для, ранее, чтобы увидеть какую-то фотографию э, короля, государственного деятеля или тому подобного известного человека, возможно, нужно было быть шпионом вот, или э, близким человеком. Сейчас вы можете зайти на официальный инстаграм Букингемского дворца и видеть такую фотографию э, э, Елизаветы II, ныне здравствующей королевы Англии. Вот также вот эта фотография его, ее внука, принца Уильяма, который сфотографирован с своей маленькой дочерью. Вот. Сейчас, сейчас можно, в общем-то, такие вещи достаточно легко встретить. Также фотографию в социальных сетях может поколебать даже политически государственных деятелей. Это пример, который произошел в январе 2012 года в Венесуэле. Дочь президента на тот момент Уго Чавеса сфотографировалась с долларами, выложила снимок в Facebook, вызвала огромный та, скандал и резонанс, потому что с 2013 года в Венесуэле было запрещено вообще любой оборот доллара, любых, а тут такой конфуз. В общем-то вызвало много нападок, много критики со стороны оппонентов. Также Неосторожное обращение с фотографией социальными сетями стоило конгрессмену американскому Энтони Вейеру в 2011 году своего поста. Он вместо того, чтобы отправить личное фото только одному человеку, перепутал кнопки, то ли не усмотрел разницы, отправил фотографию всем. Вот. В результате поднялся огромный скандал, который еще усиливался от того, что он до этого был примерным семенином, ратовал за какие-то такие может быть пуританские вещи и вообще за крепкую семью и тут такой конфуз В результате его вынудили уйти со своего поста также в сети изменили отношение правоохранительных органов к своей работе очень часто преступники сами помогают их поймать в частности как этот молодой человек левич чарльз рирден в апреле 2015 года лайкнул запись о собственном розыске на сайте вот. Причем сделал это из, своего профиля Фейсбука, который помогла быстро найти его. До этого он скрывался около, по-моему, трех или четырех лет. Вот. Дорогая ситуация. Вышедший недавно из тюрьмы американец Дензел Бикса разместил фотографию с оружием в своем профиле в Фейсбуке, хотя по условиям освобождения ему нельзя было даже прикасаться к оружию. Соответственно, правоохранители очень быстро эту ошибку ему объяснили. То же, что вы не думали, что это все происходит только за рубежом. К сожалению, да. Снова интернет против нас. В двух словах расскажу. Это уже Это сентябрь 2015 года. Украина патруль задержал машину с женщиной и также мужчины без документов пока его везли для того чтобы э, в участок чтобы выяснить ну или отделение милиции вот выяснить его личность э, патруль загуглил фотографию э, загуглил имя задержанной и нашел фотографию на которую был изображен разыскиваемый мвд сергей калин калиновский вот и тут же его идентифицировали поместили под стражу до этого он что-то около восьми лет скрывался от розыска и избегал наказания также во многом сейчас благодаря социальным сетям люди, которые раньше были не связаны с журналистикой или те, которые раньше не считали, скажем так, возможным влиять на какие-то мировые процессы, могут это сделать. В частности, здесь пример британского сайта, британского проекта, который основывается на независимых расследованиях, и на информации, которая размещена в открытых источниках. От основном сети, соцсети различные, и вот в частности вы можете увидеть, что вот они нашли фотографии использования оружия, и на самом деле очень много всякой информации выкладывается в сети, которую можно при желании, при необходимости следовать и на благо, в общем-то, правоохранительных. Ну, или, или органов, или в принципе, на благо закона возвращать. Вот. Ну и пара э, благодарность безымянным, к сожалению, поскольку я не могу с ними лично кому пожать руку. людям э, люди или аккаунтам, которые предоставили иллюстрации для, для моего выступления. И пара слов непосредственно перейдем от таких прекрасных вещей, к социальной сети фотография в практике. В частности, несколько если советов по поводу, как лучше делать, улучшить свои фотографии, чтобы то, что вы фотографируете, то, что вы постите в социальных сетях, выглядело интереснее. Одна из самых хороших идей заключается в том, чтобы вы тот что самый важный, самый нужный, самый замечательный сюжет, который вы хотите сфотографировать, вы помещали не в центр, как очень часто делается, а пытались разместить на пересечении двух вертикальных или горизонтальных линий. Многим, возможно, известно это правило, этот принцип как правило третей. Вот. Но даже если вы не фотографируете красивую природу, а фотографируете людей, то вы, когда фотографируете человека, можете размещать самую важную часть — лицо или его глаза на, на одной трети или на пересечении. Для вертикального формата такой вариант тоже возможен, просто он будет выглядеть чуть-чуть по-другому. Спасибо за внимание. Вот. Тем, кто хочет и с удовольствием пользуется хэштегами, предлагаю фотографии, те, которые вы хотите, чтобы мы увидели или поделились, добавлять хэштег 15 на 4, вот. и мы будем их видеть в Инстаграме. Вот. Вопросы? Посмотрите, вы сказали, что социальные сети добавили человечества. Да. Кроме всего прочего. Ну, как бы еще остались такие важные пятна, как зависимость от социальных сетей, недостатки общения людей. Как вы считаете, социальные сети привезли? Больше пользы или больше вреда? Ну, э, скажем так, я не могу рассуждать о всех социальных сетях, я могу сказать э, на своем примере. Я э, вижу в социальных сетях, скажем так, палку двух концах. Вот, когда э, э, скажем так, в некоторых ситуациях я понимаю, что поружу очень много времени в социальной сети, может быть, больше, чем оно того стоило. И да, от этого страдают какие-то, ну, скажем так, вещи, которые мне нужно было бы делать. Да, в какие-то моменты я вместо того, чтобы действительно пойти в гости, позвонить, узнать, как у человека дела, могу просто зайти в, ну, в профиль, вот, посмотреть, а у меня все в порядке, жив-здоров, ну, окей, можно и пока не ходить. А с другой стороны, если человек, друзья, например, уехали куда-то далеко, и мне очень хочется узнать, как у них дела. Вот, если раньше мне приходилось, там, писать письма, ждать пока письмо почта дойдет, не дойдет, вот, то сейчас я могу написать и узнать хотя бы, ну, не знаю, как жив-здоров и все ли хорошо. Поэтому я думаю, что все зависит от чего, как использовать. Вот. Безусловно, есть моменты, когда люди в социальных сетях пытаются найти то, чего им не хватает. внимания, поддержки. Ну, как вот я приводил пример, люди говорили, что виноват Фейсбук в том, что в разводах. На самом деле их поведение в сети Фейсбук. Если бы не было Facebook, они бы сидели, общались на лавочке, они бы ходили в какие-нибудь клубы по интересам, общались бы там. Вот. То есть скорее, социальные сети не скорее обостряют проблемы, вот. но не создают. Ну, Мое мнение а, такое. Вот вы сказали, что э, через социальную сеть можно получить внимание, поддержку, правильно? Да. Э, иначе пришлось бы писать на свой плане. Ну, не среди всего прочего. То есть можно получить так, можно через социальную сеть, да. А как Вы считаете, что лучше и что более правильно писать что-то через социальную сеть или, ну, скажем так, как люди делали раньше, отправить письмо по почте. Uh -huh. И что более важно, скажем так, смотреть на фотографии в социальных сетях, изучать путешествия своих друзей в социальных сетях или встретиться, поселить на лавочке и мне не угу. Хорошо, спасибо. Я считаю, что если у вас есть такая возможность, и вы можете выбирать. То однозначно, конечно, общение вживую. То есть написать письмо. Письмо приятнее получать, даже потрогать бумагу, которую вы читаете человек написал. Если прийти в гости к человеку, посмотреть его фотографии даже о том же самом социальных сетях, послушать его мнение. То есть я говорю, если есть выбор, то я за то, чтобы живое общение, больше живого общения. <соединяющие> mm -hmm. uh, вот uh, он спрашивал, uh, можно ли uh, как лучше получить эту поддержку, а мне интересно, какими словами, вот, к примеру, вы это ага. uh -huh. Я думаю, у каждого есть такие фразы, человек конструкции, которые он может только написать, и которые он может только проговорить yeah. и не может написать. Я mm понял. -hmm. Yeah, yeah. yeah. Интересный вопрос. В принципе, мы как-то ушли больше в социальные сети, не чистых фотографиях. Вот. Но обычно я практически те же самые вещи, которые пишу, я их и говорю. для меня нет какого-то такого барьера, о, я это могу только написать. Вот. Ну, разница может быть в том, что письменная речь, я более так выражаюсь красиво, более развернутым. Я рад тебя видеть, как у тебя дела, отлично там выглядишь, о, хорошо, что ты там ну, вернулся, выздоровел. Ну, обычные простые человеческие слова. Ну, <связать> угу. а, то... скажем так, письменное общение позволяет чуть-чуть э, меньше, ну как, не так бежать за мыслями, не так бежать за своим словом. Да, можно посмотреть, перечитать, обдумать, но, как по мне, от этого никак не меняется не то, что ты говоришь не эмоции, то есть если ты их выражаешь искренне, как бы, почему нет, можно через письменную речь, так, еще вопросы? Да. Какой показатель контент в социальных сетях, в частности в инстаграме, считается удобным тоном, а какой качественным? Очень интересный вопрос, эм, скажем, ну, обычно людей раздражает то, чего у них нету, вот, поэтому, э, скажем так, а? ну это в том числе да вот но если говорить о вещах которые люди видят в социальных сетях обычно раздражает то допустим ты сидишь где-нибудь в жарком душном офисе вот просматриваешь скриншоты с погодой с какого-нибудь не знаю греческого острова вот, и понимаешь что вот ты там и это может раздражать скажем так есть общая тенденция которую можно сказать о фотографии фотографируйте то что интересно не только вашим соседям, близким, друзьям, которые вас знают, а фотографируйте такие вещи, которые были бы любому человеку интересны. Вот, например, если, допустим, вы даже не интересуетесь… А. Ай-яй-яй! ладно Даже если вы, допустим, не интересуетесь старыми дверями, вот, ну или как бы вы не плотник по профессии, но можете увидеть красивую фотографию старой двери, вам она понравится. Вот. При этом она вам понравится просто потому, что она интересна, необычно, вы такой никогда не видели, а не потому, что это дверь вашей бабушки, друга или кого-то. То же самое касается фотографии еды, которые очень часто многие считают, скажем так, дурным тоном. Фотографии еды тоже бывают разные. Если это, скажем так, надкушенный пирожное с вилкой то это как бы сам факт того что я ел пирожное вот а если это красивые фотографии на фоне чего-то там белой скатерти и вы смотрите понимать о классная штука я хочу такой я загуглю эту картинку посмотрю как это можно приготовить вот то есть это что-то что может быть интересно не только вам и вашим друзьям а вообще любому человеку вот скорее такой критерий вот. Угу. Говорили, что многие сознания людей между собой рано или поздно будут связаны. И вот первым шагом к этому процессу они как раз таки называют вот социальные сети и то, что вот настолько сильно мы, можно сказать, связаны друг с другом, то есть совершенно незнакомые люди могут очень сильно и быстро влиять на жизнь других людей. Uh -huh. Как вы думаете, это ну, справедливо? Это действительно один из шагов к такому объединению между людьми? Или вы думаете, что это слишком громко? А, спасибо за вопрос. Ой, Необычный такой вариант взгляд на социальные сети и общение. Скажем так, я думаю, что социальные сети помогают э, общаться, помогают уменьшать границы, и благодаря им мы действительно становимся ближе друг к друг другу. Приведет ли это к будущему, к тому, что мы станем настолько близкими, что мы будем, перестанем существовать как личности, как физические тела и станем существовать только в виртуальном мире? Не знаю, посмотрим, лет через 50. Технологии просто развиваются сейчас настолько стремительными темпами, что многие вещи, которые раньше казались фантастикой, например, ну, там, узнать, где были ваши друзья, если вы не шпион, вот сейчас это уже обычная реальность, и никого не удивлять. Так что, возможно, лет через 20-30, может и меньше, мы действительно будем жить в двух версиях реальности, в обычной, так сказать, офлайн и онлайн со своими городами, биржами, какими-то взаимоотношениями. Вполне может быть. Спасибо всем.